Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы поговорим о той теме, которая сейчас у всех на устах. Почему альткоины в большинстве своем остаются на местах, в то время как биткоин вырвался выше 50 тысяч долларов? Почему альтернативные монеты не растут как биткоин? За редким исключением. Вот что всех сейчас интересует и сегодня мы попробуем ответить на этот вопрос. Итак, биткоин определенно стоит больше 50 тысяч долларов и все ждали этого момента преодоления этой психологической отметки, думая, что это заставит альткоины практически катапультой взлететь вверх. Но этого не происходит. И не происходит это по трем причинам, которые я могу сейчас озвучить. Первое. Альткоины и так показали экстремальные доходности за последние три месяца, от трех и больше иксов. E-Cash, Axie Infinity, Terra Luna, мой любимый Avalanche, Solana, Phantom, Cosmos, Shiba Inu. Все они дали от 200 и больше процентов роста. Да, за последние несколько недель альткоины не показывают особенных результатов, но за три месяца в целом они и так уже очень хорошо выросли. Вспомнит ту же кардану, которая три месяца назад стоила едва ли 80 центов, а затем взлетела почти до 3 долларов. Вторая причина, почему альткоины стоят на месте, несмотря на то что биткоин преодолел психологическую отметку 50 тысяч долларов это институциональные инвесторы пару дней назад вышел очень интересный отчет от CoinShares, в частности от их фонда который отвечает за цифровые активы исходя из этого отчета мы можем сделать вывод что инвесторы полностью пересмотрели стратегию своих вложений в криптовалюту в последние несколько недель я оставлю этот отчет в телеграме если будет интересно ссылка в описании сейчас же вкратце Подытожим результат этого исследования. Если три месяца назад инвесторы переключались на альткоины и инвестиционные продукты с ними связанные, то сегодня, прямо сейчас, в этот момент есть только две криптовалюты, в которые за последнюю неделю и за последний месяц институционалы вкладывали намного больше, чем во все остальные вместе взятые. Это биткоин и эфириум. При этом в эфириум они вкладывают в три раза меньше, чем в биткоин. Так, Digital Asset Investment Products увидел вливание в размере 90 миллионов долларов за последнюю неделю от крупных игроков, из которых 69 миллионов ушло в биткоин и чуть более 20 в эфириум. В это же время остальные альткоины в таких фондах, как Grayscale или CoinShares, вовсе не наблюдали роста инвестиций, некоторые даже наоборот теряли их, например, Binance Coin и Polkadot. Это вторая причина, почему биткоин так вырос, а альткоины по большей части стоят на месте и не следуют за ним. И третья причина заключается в самом рыночном поведении. Если после затища, которая граничит с паникой и страхом, мы видим, как крипторынок прорывается вверх, обычно именно биткоин является той криптовалютой, которая делает это первой. Затем с задержкой за ним следуют альткоины. Мы всегда видели такую задержку раньше и видим ее сейчас. Да, общее настроение на рынке. Улучшилось и значительно, но люди сейчас ожидают развязки, оказался ли этот прорыв выше 50 тысяч долларов устойчивым и уверенным. И если это так, инвесторы станут оптимистичнее, а значит и вальткоины будут вливать больше денег вот чего мы ждем прямо сейчас. И наконец я хочу показать тебе две технических модели, которые могут заставить тебя оставаться оптимистом. Первую из них уже достаточно давно предоставил план Б, создатель stock-to-flow ratio для биткоина. Но но сегодня он ее обновил. Мы уже обсуждали эту модель. Она сравнивает три цикла, тот в котором мы сейчас находимся с предыдущим и позапредыдущим. Тот, в котором мы сейчас находимся, обозначен красным графиком. Теперь план Б ее обновил и мы видим, что цена биткоина действует себя точно так, как и должна себя действовать, если проводить аналогии с прошлыми циклами. Это позитивный момент для биткоина. Биткоин аналитик TechDev у себя в Твиттере опубликовал еще одну модель, точнее, техническую картину, в которой он сравнивает 2013 и 2021 годы. Эти графики немного отличаются, но в них есть общие черты. TechDev указал несколько ключевых моментов, например, то, что и тогда, и сейчас цена биткоина находится в огромном симметричном треугольнике, из которого в конце июля цена жестко и резко провалилась вниз. И тогда, и сейчас. Затем она вернулась обратно в рамки этого треугольника. И под конец октября мы видели прорыв цены вверх из этого симметричного треугольника. Целью этого прорыва был уровень 2.618 по Фибоначчи, либо же высота этого треугольника. И мы видим, что сейчас происходят очень, очень похожие события. Мы видели это падение ниже уровня поддержки в симметричном треугольнике и возвращение цены в пределы этого треугольника. Если это поведение продолжится и впредь, мы можем увидеть похожий прорыв цены. Поэтому никто не отменял правила быть осторожным с альткоинами и с биткоином, но похоже, что это может быть последней, лучшей возможностью накапливать альткоины прежде, чем мы увидим их взрыв вслед за биткоином. В любом случае, это не финансовый совет, а только лишь мои мысли. Если прорыв цены из этого треугольника получится таким же, как и тогда, я ожидаю не только бум биткоина, но и взрыв альткоина